Доброе утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего великолепного расклада. Это будет ли встреча и как пройдет? Первое, второе, третье, четвертое, пятый вариант. Выбирайте по своей интуиции любой. Возможно, несколько. Почему бы и нет? А вдруг с пяти разными мужиками будете встречаться? А может быть, какая-то тут подружка? Почему бы, собственно, нет? Да, третье, четвертое. То давайте. Давайте, выбирайте по интуиции. Вспоминайте человека. Подумайте также времечко времечко подумайте сколько должно прийти соответственно времечко там ну, в течение недели будь нибудь не будь не будь не будь. вспомнили человека посмотрели сюда и увидели тот вариант который вот манит тут он просто в глаза бросать вот ты просто на другие вот не хочешь смотреть тут совсем не хоть а если на 2 2 посмотри а вдруг одно другое дополняет так вот поэтому Давайте дальше. Спасибо вам, если что, за лайки, за комментарии и всякие вкусности, которые присылаете. Это очень приятно. Мужицкий. А, э, давайте, давайте, давайте, пока. Давайте. Так, главное их не перепутать, так все. Так, первый вариант, здравствуйте. Будет ли встреча новая? Как пройдет? Как пройдет, будет ли встреча? Будет ли встреча с загадываемым? Человеком, отодвинем. Будет ли встреча с загадываемым человеком? Как пройдет? Возможно, состоится точно. Как пройдет? Будет интересно. Будет интересно. У кого-то в сексуальный мотив уйдет, у кого-то в мотив битва умов. Возможно, битва подушками, вот знаешь, дошло до точки битва подушками, у битва умами, заинтересованность. А вот я вот так могу, а я вот так могу, Это знаешь, вот я, а еще вот так могу. То есть, вот здесь очень сильно хорошая, классная заинтересованность друг в друге, либо именно партнер так будет оппозиционировать себя, что вам должно, блин, быть интересно обязательно. Вот. Так, поэтому я бы сказала, здесь больш, большое, большая вероятность на то, что будет встреча, да, я бы сказала. Угу. Даже если у кого там семьи, семьи, не семьи. Даже если боимся, как мы выглядим, не выглядим, поэтому я бы здесь сказала «да». Я бы здесь все равно бы сказала, да, шансы есть, окей, если по-другому так, то есть, да. Ну, возможно, не сразу, а если не будет, то со второго раза точно. Но здесь очень сильно классный аэрофан, здесь некоторое перерождение из одного в другое, то есть по жизни. И вот здесь Иерофант некоторое такое жизненное описывает. Но тут Жезлов, да, я все равно бы сказала, что есть шансы для такой интересной торжественной встречи. Ну, будет некоторая заинтересованность, пожатия. Раскрытие каких-то своих планов, возможно, какого-то своего мнения. Король мечей классно так вот руки скрестил. Возможно, кому-то будет предоставлено какие-то блага, которые подвластны человеку. Возможно, человек что-то может предложить вам. Либо вы можете что-то предложить человеку. Да, здесь люди не упустят своих возможностей, но ровно настолько, на насколько они как бы рассчитывают и способны. Здесь больше способны. Ну, как-то люди будут не зевать. Вот знаешь, это такая встреча, когда в кино ты видишь, когда вдвоем дождь полил, быстро-быстро что-то сделать, там, имеется в виду быстро-быстро, давай, давай под крышу все дела спрячемся и там будем что-то там делать, там, в кино все дела. Но здесь почему-то какой-то момент быстроты, я бы сказала, немножечко здесь будет присутствовать. Возможно, что-то на общее, либо, возможно, также в кино. Возможно, ну, просто здесь. Здесь людям нравится, я, я бы не сказала, что там как-то в горизонтальном положении имеется, я бы сказала, что все-таки людям нравится обмениваться энергиями, опытом, информацией и то, что они умеют. Для людей это важно здесь, по этому варианту. Ну не только сексуальных потребностей, здесь не, не особо сексуальных, но это не исключено. Но здесь у каждого свои мотивы причем. Я бы сказала, есть некоторое равенство мотивов с одной стороны и с другой. Ну как бы несмотря на вот все это, я бы сказала, немного нежности может проявиться в этой, на этой встрече. Возможно, если кто-то однополая, то тоже некоторая нежность, такое смирение. Здесь может именно такое некоторое качество именно в этой встрече быть. Имеет место быть. Возможно, обмен ресурсами. Я не исключаю. Какими-либо. Там обмен подарками, да. «Сам сделал, на, тебе дарю». Я не исключаю, если тот, кто умелец, тут руками кто работает, почему бы и нет. Но здесь есть некоторая очаровательность будет в этой встрече. Какие бы даже события, как бы за окном. Вот я, вот я тоже, вот о чем я говорю. Это когда дождь полил, его и без разницы, как, как, как на самом деле. То есть здесь, а здесь, возможно, правда дождь польет, что нет-то. Зонтик не забудь, если что. Здесь вот какая-то вот такая вот именно пофигистическая на все, а вот сконцентрированы друг на друге. Люди будут как-то показывать себя иначе, не так, как на самом деле они есть. Ну, самое лучшее, конечно, это, это понятно. Но здесь очень сильно необычное внимание к некоторым деталям и наведение фарса вокруг своей личности. Все, дорогие мои, в принципе благоприятно и приятно в любом случае для любых тут вариантов и с какими бы вы там мотивами тут ни скакали, не прыгали, не бесились. Поэтому я бы сказала больше. Так, то есть благоприятно пройдет встреча. Так, поэтому давайте дальше, давайте дальше. О -о -о, ну хорошо, это как вот знаешь, все равно вдвоем против дождя. Какой-то накрыл так тебя. Пошли, пошли, пошли. Тоже. Ладно, давайте дальше. Здравствуйте. А может, подругу так сделать? Здравствуйте, кто у нас загадал на второй вариант? Будет ли встреча и как она пройдет? Будет ли эта встреча и как она пройдет? О, а Встреча может в самый последний момент, если что, либо отмениться, либо перемениться и тому подобное. То есть тут не, немножко неизвестный ход событий, я бы сказала так. То есть вы, возможно, как-то договоритесь, что-то будет, но на самом деле как-то по-другому совсем. То есть, возможно, встреча может вообще быть и в другом месте, а вы не знали. То есть здесь вот какая то такое что-то экстраординарное просто может случиться. Возможно, вы договоритесь, но что-то произойдет, что-то не то, что, в принципе, вы ожидали. Возможно, вы договоритесь, но не в стандартном для человека здесь месте. Для вас, возможно, я больше бы сказала здесь для вас. Либо туда, куда вам, в принципе, бы не хотелось. Поэтому 50 на 50 будет ли встреча, правда, все-таки двойка пентаклей, двойка жезлов и десятка мечей. На самом деле. 50-50. Да, очень большой 50-50, паш-чаш, четверка пентаклей, пятерка чаш ну, как-то. Давайте посмотрим… Мнение будете отстаивать, как пройдет встреча. Мнение, что-то неожиданное, что-то неординарно. Вот здесь везде, понимаешь, попахивает с чем-то необычным. Тут вмешивание просто карт ни с того ни с сего в обычный ход, обиход жизни. Поэтому в обиход расклада поэтому могу предположить если здесь есть смысл того что встреча перенесется встреча будет не в обычном месте либо кто вообще-то не ожидал до этого человека другого увидел да ну не совсем ну почему собственно и нет но здесь и какими-то уроками будет попахивать и причем здесь и доказывание своей правоты и точки зрения будет также углубление во что-то, возможно, некоторый какой-то некий конфликт тоже может присутствовать из какой-либо из сторон. По а, здесь, если там загадали, кто кто из вас там загадал, правда, не могу сказать, кто именно будет конфликтовать, возможно, оба, возможно даже по поводу семьи, родственников и тех, кто в принципе близких людей, кого трогать нельзя. Поэтому вот здесь происходит некоторый конфликт в этой а, может пройти. Давайте некоторый конфликт, некий изречение которое вот не знаю ты пришла значит в секси пекси юбки а он даже не заметил даже не заметил чулков под ней а нормально пойдет то есть вот здесь вот какой-то такой ты слышишь а так нельзя вообще я тут я тут я тут я брила часы, потом руки было бы ты что делать ну вот здесь вот заранее <that's> <Sulay> если что заранее <entscheiden>? дать <itation> Ладно, дорогие мои но ну просто здесь какой-то конфликт интересов просто будет Возможно, не знаю, из-за менюхи поругаетесь Либо вот как-то вот какой-то вот, вот Может быть спровоцирован этот конфликт Не обязательно, что он, кстати, произойдет Он может быть спровоцирован плохим настроением Либо какими-то событиями, которые связаны с семьей и с эмоциональным состоянием человека, возможно, вопрошающего, кого вы здесь загадываете. Так что не особо переживайте. То есть здесь, если, если наперед что-то знать, можно это изменить. Правда, правда. Поэтому, если что, здесь может быть конфликт интересов. Будьте немножко предельно внимательны, аккуратны. Возможно, будет вам лично неприятно, потому что человек что-то подметит. Я не исключаю. Насчет встречи. Что-то может, кстати, не быть, что-то может, ладно, пойти не по плану. В крайний случай, конечно, отмена всякого интересного. Я не исключаю как в последний момент. Но, может быть, возможно, просто переменится место. Возможно, будет то место, в принципе, которое ну, не особо нравится. Возможно, если встреча не было давно, то встреча будет, если что. Но, правда, если такой момент, то есть какой-то намек на надежду и конец какой-то а, ситуации неразделенной. Здесь, здесь будет ясно по этой встрече и по такому отношению, как вам относится человек, что между вами и тому подобное, если кто был в каких-то таких отношениях. Да, здесь вот именно, именно будет ли встреча в этом вопросе. Может в договоре, когда вы будете договариваться уже, может быть именно в том месте, вы будете четко понимать, что от вас хочет человек. Почему? Да как? Вот здесь, ну, это то же самое, что он меня пригласил в чаек, ага, значит, у нас будет вот это. Все, я понял, я понял. Если он пригласил по поесть просто так и ничего не делать, то, соответственно, ну, дорогие мои, ну, вряд ли кто-то что-то изменит. Поэтому, ну, вот здесь вот какой-то придет ясность именно в этом вопросе. Да, и как вы к нему, что вы к нему чувствуете, как вы к нему относитесь. Возможно, если были какие-то непонятности, несогласованности действий. Вот. Поэтому вот. А можно сигнификатор мужчины? М -м -м, можно сигнификатор. Сигнификатор. Давай, сигнификатор мужчины мужчины по этому варианту. Окей. С какими тут мужчинами там отговариваются о встрече? Спокойными, а, молчаливыми, а, и при этом смиренными. Возможно, кто-то, кто у нас треугольники. И при этом, который очень сильно может думать и при этом что-то советовать. Вот здесь вот какой-то советчик. Советчик Копперфилд, я бы сказала, еще тот. О, мечтате! Ну, не, не без искры. Я бы сказала, есть некоторое влияние. То есть человек может здесь очень даже влиять на людей, с которыми он общается, с которыми он взаимодействует. То есть он может влиять. Он может словами вам донести сразу мысли. То есть у него хорошо развита речь. Донесение мысли. У меня это косяк лично. Я считаю, смотря на это мой, мой косяк. А вот здесь человек именно диалектом... Ф -ф Филологи, да, я, я правильно называю а, То есть так, таким искусством владеют Очень сильно хорошо Ну, возможно, человек пребывает В одиночестве, либо это любит но ну, я не исключаю, что человек любит какие-то времяпрепровождения и втроем, поэтому я имею в виду просто там с друзьями и тому подобное. Я не исключаю, но все равно, вот здесь у вот человека подвешенный язык. Okay. Хорошо. Но здесь бы я бы немножко не подвешенной сказала, а именно изясняться, ясно. Ясно изъясняется человек. Именно вот здесь больше, вот так вот, не льет в уши. Не льет в уши, пожалуйста, не, не в этом варианте. Хотя можно и сказать, но не здесь. Он ясно, доходчиво всегда объясняет, что, где, когда. То есть, возможно, вот какой-то такой, вот. Поэтому вот здесь вот какой-то такой хмурной человек, я бы сказала немножко по сути. Но и есть момент зажигалочки, то есть он вис... есть момент веселья. Есть момент веселья, то есть он может быть веселым. Не обязательно, постоянно. Такая зажигалочка чуть-чуть в -чуть нем есть. У него всегда есть что сказать. Этот как некоторые моменты моды, если знаете. Момент моды за тамадой. Сразу есть что сказать. А давайте выпьем тост за гога, гога. Давай тост. Давай тост. Вот. Ну ладно, анекдот не помню, хотя хотела рассказать. Все, дорогие мои. Вот так, спасибо. Ну, вот здесь вот какие-то такие мужчины. Вот. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант? Будет ли встреча, как пройдет? Будет ли встреча... Перезагадайте, если не ваша. Будет ли встреча, как пройдет? Будет ли встреча по третьему варианту? И как пройдет? О, как. Но здесь немножечко навряд ли, и вот и не срослось, и не случилось. Вот здесь я немножечко сказала бы, ну да, но и не стоит. Возможно, времечко не то, возможно, мысли не те. То есть вот здесь вот какая-то вот просто, вот когда ты включаешь телевизор, и когда не показывает канал. И вот здесь вот и ощущение то же самое, и карты практически такие же. Вот тут восьмерка чаш, пятерка жест, двойка пентаклей не стоит, вот знаешь. И не стоит. А зачем? Оно нафиг надо выяснять, что либо Как пройдет? Рыцарь мечей, десятка Пентаклей, десятка мечей. Ну, здесь, если так... Ну, давай сейчас еще глянем. О, король Пентаклей, двойка чаш башни. Ну, что я могу сказать? Хреново. Хреновенько. Ну, потому что здесь люди могут сорваться. Здесь люди могут, в принципе, не знаю, сделать более... Дай-ка еще гляну. М -м, подожди. Погоди, погоди. Вот это мне интересно. Ну, то есть смотри, здесь есть нам намек на то, что если был негатив... Я, имею, я не имею в виду какой-то магический, пожалуйста, вот как вот сейчас магическо <смех> фокус упал на свечку на камере. Не в этом плане. Если был какие-то распри, были какие-то недомолвки, какие-то конфликты, вот по этой они могут закончиться, кстати. Причем человек вам призна, может признаться чуть ли не в любви. То есть я бы сказала немножечко, как запрыгнуть в последний вагон. Да, и здесь она, кстати, может очень сильно проиграться. Вот с вами, именно вот по этому варианту даже башня. То есть здесь, возможно, рывок какой-то человек сделает, какой-то во благо. Но будет ли встреча? Почему-то я бы сказала, что все равно, все равно нет. Не знаю, может надо как мертвого докопаться, чтобы было вот здесь. Но тогда окей, если если тогда нет ради такого некоторые пойдут на все, даже чтобы она была, да. Ну, тогда я могу бы сказать, что здесь тогда ну в лучшем случае она перенесется просто возможно на другое время, на другой день. Может на другое какое-то событие будет. Поэтому будет встреча. Может, кто-то по событию и встречается. Какое-то событие, о, встретились. Поэтому вот здесь я бы сказала только вот если какие-то силы углубляться и палками биться, и потом там, вот я говорю, докопаться, да, да, да, домотаться до мертвого, вот тогда будет встреча. Ну и здесь, если хотите, то вперед с песней. Я не исключаю, но все равно, возможно, некоторые перенос какого-то события тоже. Поэтому здесь здесь человек, если были какие-то неприятные отношения, какие-то дискон, дисконфликты, которые просто какая-то рутина вас заела, здесь закончится эта рутина, здесь человек признается в чем то Там, в любви не знаю. Алюся! Я... Молюсь на тебя, сказал этот человек, и все, я молюсь, вот крестик целую о а тебе, думаю, вот не могу я больше, я не могу, я люблю тебя, Люся. Поэтому вот здесь вот, в принципе, почему бы, собственно, нет. здесь боюсь. Башня двойка, чаш, шестерка в король чаш, и вот к чему, и вот к чему. Башни иногда проигрываются как некий шок, но иногда в положительную сторону, с нормальными более-менее картами. Я бы сказала, возможно, человек что-то шокирующее, а не знаю, вот и у нас были какие-то такие отношения, Виктор, вот ты на меня забил, что же такое, почему... Любимая, я готовил для тебя iPhone, Поэтому вот, я я копил на него, и, и вот, вот, на тебе. Поэтому, если что, ну вот не обольщается, но все равно какой-то некий рывок, некоторое такое признание, возможно, в своих слабостях каких-то. Человек в принципе может вам сказать, либо что-то необычное сделать на этой встрече. Если был ли косяки, вас заела необыденность, безысходность и скука. Вот в этом случае. Если же все хорошо, здесь просто не сойтись характером, можете на этой встрече немножечко знаешь мы поругались, ничего не знаю, ничего не знаю, вот он такой, вот он такой. Но здесь как может такое случиться, как бы некий конфликт, но такой башня захлопнула дверь за собой. Все, я ушла к маме. Вот. Если было вроде как все нормально, то здесь может именно так проиграться, я бы сказал. Возможно, при этом предпосылки были у вас. Какой-то нек некоторый холод, некоторые ссоры. Но я бы не сказала, что тогда совсем часто. Вот я бы сказала, больше вот в каком-то таком моменте. Интересно про вообще. Так и знал. сейчас так. Поэтому вот как-то вот, как вот так вот. Интересно, как у вас отыграется именно третий вариант? Пожалуйста, отпишитесь вообще, что происходит. Что происходит? Может быть, я не знаю. Может, послезавтра, прикинь. Вот сегодня никак, а вот завтра... О, и все И все Не, вы пишите Ну, правда, интересно по-третьему. Как бы нету такого предпосылка, что точно будет. А может, перенос просто. вот, вот Я через часик буду, мила Подожди, пожалуйста. Вот, а, поэтому давайте Далее, ну я надеюсь, что все У нас тут кончится, закончится И кончится благополучно Давайте дальше Здравствуйте, кто выбрал Четвертый вариант, будет ли встреча И шок пройдет Как пройдет Будет ли встреча Если отмерена судьбой Как пройдет Ёшкин кот Это у нас но если при, придать этому максимум сообразительности, возможно и будет. Вот здесь надо, не знаю, здесь бить, бить, бить фактами людей. Милый, мы давно с тобой не виделись. Мы не виделись вот столько. Давай-ка увидимся. Но так же нельзя. Ты же понимаешь. Вот здесь битва мозгом, фактами добьет человека. Но здесь вот как-то вот я бы сказала больше какой-то такой момент. Ну, либо добьет, либо перевесит, но в другую сторону. Так что смотри, смотри. Да, возможно, просто поуговаривать кого-то здесь придется. Ну что ты, что ты, что-то, сыкло? Ладно, шучу, шуткую. Поэтому я бы сказала, здесь, в принципе, возможно, здесь встреча, почему бы, собственно, и нет. Но, возможно, у кого-то прям помутнется рассудок при этом. Нет, я бы сказала, что здесь будет встреча по, по, не по-любому, но все-таки да. Возможно, здесь будут какие-то жертвы при встрече. Ну, это типа один человек жертвует каким-то определенным временем. Классный ведьма. Спасибо. Раньше я обижалась на это. Может быть, здесь женщина, либо мужчина. Но возможно, женщина, потому что ближе женским сигнификатором, будет чем-то жертвовать. Допустим, она должна заниматься, не знаю, писать картину, а она пойдет на свидание, да, вместо этого. Хотя ее вот другие дела, но вот позарез ее убьют просто до завтра, она не сдаст там отчет, еще пиво не сварит. Ладно, шучу. Поэтому вот... Дорогие мои, ну вот здесь, вот я бы сказала, каким-то путем уговорами здесь встреча, да, здесь может быть, если вы приведете при этом какие-то факты того, что надо встретиться. Вот слышу, вот так, вот, а потому что вот та-та-та-та-та-та, и все, и приводите свою ситуацию, все, битва мозга. Битва мозга уговаривание с помощью фактов. Это тут лайфхук. Но здесь все равно бы я бы сказала, что даже при таком раскладе тут все равно люди захотят встретиться. Ну, манит, дурманит, хочется, тут обоим я бы сказала, либо одному из партнеров, либо, одна, либо тот, то кто загадывает сейчас, вам, да, да, да, ты, ты, которую экрана, либо, либо того, на кого ты загадываешь. Поэтому вот смотри у меня. Кто-то здесь по, под каким-то манил Дурманина хочется встретиться очень а как пройдет как пройдет как пройдет ну сдерживание вот знаешь пройдет в принципе хорошо нормально но вот сдерживание некоторых порывов может как-то быть э, деструктивным и как-то вот вот знаешь это когда я не знаю, почему он вошел в мою квартиру, и он немножко стеснялся. И вот это то же самое. Вот здесь... Здесь вот какой-то такой момент. То есть здесь держана... Тепло душевно, да, но при этом есть момент сдержанно. Может быть, люди будут там, не знаю, она там о сыне, он там о работе. Как-то, возможно, в каких-то разных ипостасях думать. Немножко не на одной волне. Но более-менее положительно, я бы сказала, в любом случае, да. Мужчина с мужской стороны, здесь какие-то человек чего-то не понимает в своей жизни, немного заблуждается, возможно, человека трогают какие-то проблемы на работе, я не исключаю, либо что-то невыясненное где-то. Возможно, с этой дамой, кто если здесь дамы закад... заказывают, загадывают, либо по поводу только себя. Здесь что-то невыясненное, поэтому человек может немножко жестко относиться, немножечко хладнокровно. Женщина более мягче, но при этом более радужнее, дружелюбнее. Поэтому вот здесь вот какая-то такая, как бы вот все, все люди, но немножко как дво, двух разных, два разных теста, вот знаешь. Поэтому, ну, вот так, да. И горячо, и холодно, и, мам, не гори. Поэтому вот здесь, да. Да, ну, более-менее благоприятно. То есть, вот здесь, да, вот здесь вот, вот хорошо, хорошо, нормально, нормально, нормально. Так. Любит ли э, вот это, вот это все, вот, вот, вот, по почитайте, кто личные вопросы. А, не хочет. Так, сигнификатор, на кого загадан. Хорошо. Сигнификатор чел... людей, мужчин, на кого за двойка мечей дьявол. Звучит. У этого человека есть сложные идеалы. Ну, по сути, я прям вот, прямо, да, ложные идеалы, но немножечко не то, чтобы как-то совестью, да. Нет, здесь есть какое-то представление, какие-то ложные идолы в жизни человека. Что-то превозносит, что-то восхваляет человек, но это не совсем то, не то, что вы считаете либо нормальным, либо по, по своей сути вообще не особо нормально, поэтому вот здесь какого-то чего-то придерживается, возможно, какой-то, не знаю, диеты, которую ты знаешь, что вредно для здоровья, а вот он вообще не вкуривает, но ему нравится. То есть вот здесь вот какой-то, какого-то приоритета для себя человек развивается, кстати, очень потливый ум, при этом умненький, а, хочет все знать на этой земле, на этой свете, должна быть власть у него, иначе никак... Лучше заключают сделки. И... Да, дорогие мои, там немножечко прервала запись, но, в принципе, я все о сигнификаторе сказала. Так что, если вы хотите дополнительно спрашивать какие-либо вопросы по раскладу, либо убедиться ваш-не ваш, то милости просим на стрим и в спонсоры. Поэтому давайте чмоки вас. Спасибо вам. Давайте дальше. Так, вот так вот. А, давайте дальше. Будет ли встреча? Нет, все-таки надо. Так. А... А будет ли встреча, как пройдет? Будет ли? Здравствуйте, четвертый. Пятый, пятый, пятый. Будет ли встреча, как пройдет? Будет ли встреча по пятому варианту? А может быть уже была. И как пройдет? А прикинь, вот как была. Как она пройдет? Прошла. Было не особо, но приятное ликование. Либо будет. Да, встреча здесь может состояться, кто бы даже тут не выделывался, никто бы здесь не ставил условия, возможно, здесь на условиях как-то встретиться неравных, неравный бой между людьми, бой, поединок, что-то а причем здесь везде некоторое чувствуется напряжение напряжение, дискомфорт, но здесь больше напряжение, понимаешь, как не в своей тарелочке. здесь Что там, что там, будет здесь, а может быть я просто непонятно. Так, будет здесь встреча, да, я бы сказала здесь больше да, но смотрите, форс-мажорные обстоятельства я здесь не исключаю, потому что у вас выпала тут башенка, просто так, внезапно, перед аэрофантом двойка пентаклей, поэтому, если что, башенка, форс-мажор, либо вы что-то недопоняли, либо как-то что-то не услышали, Возможно, там что-то по, по трубке сказано, но обрывочно. Поэтому, дорогие мои, не, без намеков давайте по, поточнее узнавайте, чтобы не было форс-мажорных ситуаций по этому варианту. Поэтому я бы сказала, здесь больше будет. Причем на каких-то условиях, либо на его. Но я бы сказала, больше на его условиях, нежели чем на женских. И я, я бы немножко бы утрировала именно до мужчины. Давайте как пройдет. Некоторое такое восхваление при этом будет. Смеяться над своими некоторыми слабостями не исключаем. Ну, то есть здесь будет человек как-то выдерживать даже некоторую язвительность, но более положительно. То есть здесь, я не говорю, что надо перегибать палки, но здесь, здесь происходит какой-то некий сарказм между людьми, который в принципе задевает, но он более-менее... Пережи переживается, либо более-менее нормально, адекватно относится. Я не говорю, что надо плохо, либо хорошо, просто нормально. То есть человеку от того, что кто-то здесь что-то скажет, неприятное, нормально будет. Не надо, девчонки, срываться на мужика, пожалуйста, но ну, он не виноват, но вам решать. Но здесь, если что, не особо вы, если тут девушка загадывает, девушка, не особо ты кому здесь докажешь по поводу своего какого-то превосходства, либо по поводу своих трудов, которые вы вкладываете, возможно, в детей, возможно, в будущее, возможно, также в дом, то есть здесь вот как немножечко вот... Вяк-вяк, и а, вас не услышали. Поэтому вот я бы сказала, здесь более-менее благоприятно, но что-то именно поговорить, именно о чем то либо определенном, либо конкретном, либо доказать свою правоту не удастся. Вот здесь я бы сказала больше так. Ну, то есть как-то вот несерьезность есть какая-то несерьезность с мужской стороны больше чем женская но женская я тоже не исключаю если мужчина просто так в ее жизни и не нету связей между ними то есть вот здесь вот прям сразу поправочки я говорю мужик зажевывать что-то будет я прям сразу я, я тоже еще сразу говорю, зажевывать. Мужчина что-то будет зажевывать, что-то рассказывать, чем-то хвалиться, возможно, достижениями и тому подобное. И это может задевать, кстати, дам здесь по варианту. В принципе, благоприятно, но некоторое такое задевание за, за, за пятую кость вот здесь почему-то возможно. Но я бы сказала, более-менее благоприятно Поэтому, дорогие мои, ну давайте совет, давайте совет. Ну, мало ли это серьезно, все-таки я бы сказала, что для некоторых здесь очень сильно. Здесь люди, которые воспринимают все близко к сердцу. Здесь больше женщина воспринимает, чем мужчина. Мужчина просто ва важная личность, а женщине важно вообще все. Поэтому вот здесь давайте совет, просто совет для людей. Ну, просто понаслаждайтесь жизнью, дорогие мои. Просто понаслаждайтесь жизнью, посмотрите на этот момент, как вот, вот не то, что самое важное, а вот выберите для себя, возможно, свое какое-то мнение. Подожди, что за совет? Сейчас, сейчас, погоди, погоди, погоди, погоди. Да, придерживайтесь какой-то незамысловатой позиции в этом вопросе. Возможно, здесь и правда доказать никому ничего не нужно. Может быть... Да, будьте благоразумны на этой встрече, тягать и кому-то прислуживать, либо как-то быть какой-то прислужницей, либо прислужником для женщины. Здесь я бы не сказала, что стоит. Вам вам же дороже окажется. Поэтому, дорогие мои, здесь просто придерживайтесь какой-либо более теплой, легкой позиции, нежели какое-то идти наступление и что-то за себя там брать, все на свете на себя и все и взвалиться, и взмочь и не взмочь, а потом со спиной лежать. Поэтому, дорогие мои, вот какая-то позиция более благоприятную выбирайте, потому что это же встреча она же должна приносить какую-то некоторую радость. Возможно, не особо что-то выяснится. Но вы просто придерживайтесь своего мнения до конца. А не сразу все, давайте целоваться. Поэтому я бы сказала, все, по поцелуем, дело не замнешь. Надо о чем-то здесь договориться, правда? Договор дороже денег. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Выберите благоприятную позицию для себя в этом вопросе бы здесь не загадал. Да что ж такое на свечке фокус? Фокус на свечке. Поэтому, а, хорошие мои, все. Я на этом все закончила. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте. Поставьте там уведомления обязательно колокольчик, чтобы не пропустить новые классные видео. Поэтому, если вы хотите знать про карты немножечко больше, я есть на бусте. И желаю вам всего самого наилучшего. И пока-пока.